приветствую с вами Сергей Бердачук сегодня я хочу поговорить про структуру статей продающего сайта в последнее время ко мне обращается много запросов именно на раскрутку сайта и не просто на раскрутку, а на оптимизацию бизнеса малых в основном бизнесов в самой разной направленности и раскрутить сайт и заставить его продавать в общем в ходе анализа множество сайтов и множество бизнеса даже у кого есть у кого нет, мы Приходим практически всегда к одной проблеме, что у людей неправильно сделана верстка, неправильно подготовлены статьи и картинки на сайте. И я хочу рассказать именно о том, как наиболее оптимально на текущий момент это делать. Первый элемент это заголовок. Он прописывается тегом H1. В общем достаточно важный элемент, он должен быть в единственном виде и описывать основную сущность вашей страницы краткое описание чтобы клиент когда он попадает на сайт вот он клиент он по заголовку и по вот этому дексту зацепки должен понять плюс еще картинка должен понять что он попал именно на тот материал который он искал то есть фактически вот этот вот элемент это доли секунды которые позволяют привлечь не просто привлечь а привлечь внимание зацепить вашего клиента чтобы он дальше читал и отозвался на ваше предложение. Поэтому очень важно прописывать заголовок. Заголовок наиболее оптимально подбирать именно по ключевым фразам, которые вы в семантическом медре подобрали. Плюс к заголовку там прописываем title в тегах. Он не должен... тайтл и заголовок не должны быть одинаковыми. То есть тайтл он более расширенный, но он тоже должен включать часть заголовка. В тексте вы должны прописать какое-то краткое описание, что интересно, что дальше будет на этой странице, но при этом очень по возможности интересно и очень важный элемент это картинки многие не учитывают качество картинок картинки позволяют если их правильно сделать то есть мы делаем картинку желательно красным цветом чтобы там какой-то блок был то есть она должна быть вот именно в режиме в маленьком превью она должна быть привлекательной подпись картинки и alt картинки alt это альтернативный текст который должен быть прописан для этой картинки он должен описывать что на ней изображено желательно чтобы это связывалось с вашей ключевой фразой с вашей темой этой статьи сразу хочу сказать что забудьте про оптимизацию под ключевые фразы фактически заголовок и тема всей статьи это должно быть направлено на какую то конкретную проблему вашего клиента вот если клиент искал какой то запрос давал в интернете он должен на вашей странице по заголовку по тексту понять что он получит именно то что надо и тогда он, эта статья будет хорошо ранжироваться неважно там сколько раз она в тексте будет даже она в тексте может вообще эта фраза не фигурировать современные поисковые системы определяют совокупно по множеству множеству различных факторов что конкретно на этой странице по каким запросам пришел клиент и что он нашел ли он ту информацию или не нашел Цель поисковых систем именно предоставить наиболее оптимальную информацию для клиента. По картинкам еще хочу сказать, по клику на эту картинку должен быть превью, либо же отдельная страница, либо же, например, переход на картинку большой картинки. То есть вы кликнули, у вас вместо страницы должна открыться большая картинка с большим разрешением. Но большое разрешение это хотя бы там 1024 на там 756 примерно то есть грубо говоря эта картинка 300 на 200 например эта картинка 1024 на 576 размер картинки должен помещаться на ваш экран до типовое разрешение можно чуть меньше то есть высота в принципе ограничиваемся до, примерно до 600 пикселей по высоте и по ширине вашего экрана Ну 1200 можно поставить 800 сильно маленькие они не так эффективно ранжируются. дело в том что Поиск идет не только по тексту, но еще и по картинкам, по видео, по различным инфографике, например, табличкам, которые вы вставляете, специальным инфографическим элементам, графики, таблицы, всякие схемы. Которые, то есть, это не обязательно должна быть картинка с фотографией, это может быть именно какой-то график, но важно, чтобы он привлекал. Структура самого текста. Мы разбиваем текст на небольшие блоки. Подзаголовки. То есть ваш текст должен быть функционально разбит на несколько подзаголовков. Это тег H2 должен быть прописан. Соответственно, подзаголовок... После подзаголовка пошел текст какой-то. Ширина текста. Рекомендуемое значение 65-80 символов. При сильно малом значении читать становится труднее. То есть глаз бегает зигзагообразно. Если слишком большой текст получается тяжело переводить и искать строку желательно использовать светлый фон белый фон, черный цвет букв и стандартные шрифты шрифты без засечек для веб-интерфейса лучше использовать шрифты без засечек засечки это когда вот такие вот штучки ставятся на шрифтах, вот это шрифт с засечками такие шрифты используются для текстов на Бумаги для того, чтобы глаз лучше читал. Лучше зацепка была. Но именно для веб-интерфейса лучше без зачасечек. Желательно использовать один-два вида шрифта. То есть может быть заголовки и текст разных шрифтов, но рекомендуется минимизировать количество различных вариантов. Какие-то ключевые элементы по тексту. То есть мы прописываем вот этот, этот блок текста, разделяем его опять же на абзацы, несколько абзацев потом опять под заголовок несколько абзацев которые описывают какую-то под часть вашей функции и разделяем желательно несколько картинок несколько этих элементов которые если текст большой он получается люди скроллируют чтобы им как-то глазу было приятно смотреть чтобы что за что-то зацепиться иначе он начинает скроллировать и когда просто года текст люди уходят я просто смотрю статистику и реально вижу очень сильную зависимость от верстки насколько качественно вот я многие сайты вижу, что мелкими буквами, например, сделают меню большое, мелкие буквы, и получается текст читать невозможно. Исходите из того, что сайт должен быть для удобства ваших пользователей. Вам прежде всего надо получить клиента и получить его на ваше действие. Концовку статьи всегда прорабатываем до написания текста цель, какую вы хотите получить. В конце статьи, например, перейти на другую статью, прописывайте несколько блоков, которые рекламируют другие ваши статьи, похожие направленности. Либо, например, форму. Форму сразу хочу отметить. Минимизируйте количество вводимой информации. Вот, например, вводим имя, телефон, какой-то вопрос. И прописываем действие на кнопке «Получите консультацию». Цвет кнопки желательно делать красным. Хотя, опять же, тестировать надо, но я разные варианты тестировал. Красный достаточно неплохо работает. Размер кнопки тоже влияет роль. Большие кнопки обычно работают лучше. Но опять же, это все тестировать надо. В ряде случаев, если весь дизайн сайта, например, темно-синий сделан, то кнопка темно-синяя неплохо работает с оранжевой каемкой. Но это сильно зависит конкретно от тестов а без сплит-теста. Делаем два варианта с разными кнопками. И смотрим, какая из них лучше работает. Минимизируйте. Если вам надо получить клиента, например, и у вас здесь вот на сайте прописывается телефон, что может позвонить, тогда дописывайте или позвоните по телефону такому-то. Действие, чтобы человек не вводил эту даже информацию. Здесь делаем, например, обязательные поля. Вот ошибка бывает часто: делают обязательное поле и телефон. Здесь еще поле e-mail. Поймите, что у не у всех есть e-mail. Если вы попросили телефон, то этого уже достаточно. Или сделайте необязательные поля. Вам самое важно получить контактную информацию, любую, с которой вы можете достучаться. В идеале это телефон, потому что вы можете тогда конкретно к человеку позвонить и получить, то есть за счет разговора вывести его на нужное действие, на ту же консультацию получить. Ну, пожалуй, это все, что я хотел сказать в этом видео. Применяйте техники и удачных вам продаж. С вами был Сергей Бердачук. Это сайт проекта больше продаж. До свидания.